Привет, друзья! Сегодня я делаю анонс электрификации своего байка. Байк старенький, древний. Ничего в нем такого нет, хотел продать. Но потом подумал, что неплохо бы его электрифицировать. Поэтому я заказал себе парочку посылок и уехал в отпуск. Приехав из отпуска, обнаружил, что все пришло. Итак, что я купил? Ну, конечно же, аккумулятор. Отложим их пока. И вторая посылочка это, собственно, кит электрификации. Вообще, в принципе, да как народ электрифицирует байки. Кто-то ставит мотор-колесо. Мотор-колесо ставится либо на переднее, либо на заднее. Вариант с передним всем хорош, но колесо тяжелое. И запрыгивать на бордюры становится тяжелым. Вариант с задним, все то же самое, то есть нарушается развесовка, заднее колесо становится тяжелым. Я выбрал вариант модификации каретки. Чем еще мне нравится вариант установки мотора в каретку? Тем, что мы не теряем передачи. Звездочки у нас сохраняются на заднем колесе, да, вот у меня их 8 штук, 8 скоростей на задней передаче. А, значит, на первой звездочки я практически ее никогда не меняю. Мощность, которая есть у мотора, передается через задние звездочки на заднее колесо, и это здорово. Собственно, давайте посмотрим, что мне привезли. вот он сам мотор да, кареточный устанавливается в кареточный узел вот каретка да. весит вся эта коробка весит 6 килограмм 6 килограмм тут полный кит так, мотор Крепежи. А, дисплей, да? Дисплейчик. Взял вот такого типа. Выпендрезы нам не нужны. Так монетки. Значит, тормозные. Так, и собственно звездочка. Звездочку я взял самую маленькую. Все что там, минимально, что там было, по-моему, 42 звезды это в принципе соответствует самой большой на моем текущем. Вот, то есть как бы первая передача на первой на звезде. Так, ну и защита. Да? Защита звезды. 40, а, 44Т да 44Т вот, если видите будет такой велик так, и что тут еще а, ну и собственно монетка регулировки Ага. Да, вот они. Сюда устанавливаются свои собственные. Они сделали. Отлично. Какие звонки. Так, ну и крепеж силовой крепеж для того чтобы закрепить мотор на нашей каретке и болтики так значит во второй коробочке значит как и обещал значит я э, купил аккумулятор ссылочку я покажу выбирать лучше по параметрам конечно же вот здесь штук японских аккумуляторов НКР, вот таких вот НКР 18655Б. Значит, емкость у этого аккумулятора 3400 миллиампер-часов. Да, ну при э, разрядном токе где-то 1-2 ампера я думаю, что будет э, емкость в пределах 310 3200 это по тестам ссылочку я дам на эти аккумуляторы Значит, я не рекомендую никому покупать э, бэушные аккумуляторы или аккумуляторы э, из старых ноутбуков вы, выколучивать потому что себестоимость э, 1 ампер часа вот этих аккумуляторов у меня получилось 88 рублей из этих аккумуляторов здесь 100 штук да? можно собрать две батареи одну 36 вольтовую батарею где-то 13 36 ампер часов то есть грубо говоря 500 ватт часов до да? первая батарея будет значит для нее я купил вот такой вот бмс стоит он 10 долларов Здесь стоят полевые транзисторы 100 амперные, в параллель, до 300 ампер пиковая мощность, которая необходима для обеспечения пусковых токов. И один вот этот тоже 100 амперный, это на зарядку стоит. Значит, Куча оптопар, 10 штук. В одном ряду 10 штук, в другом. И э, здесь вот видно, что есть балансировка, всего лишь 55 мАч в общем слабенькая балансировочка но она есть ну собственно вот и все байк я буду электрифицировать и сниму об этом видео еще пару слов про мой выбор почему я выбрал вот такой двигатель значит всего лишь я сейчас покажу всего лишь на 250 ватт и 36 вольт Дело в том, что я посмотрел статистику у немцев. Я дам ссылочку. Немцы, это имеется в виду компания Bosch, которая тоже делает подобного рода двигатели. И они говорят, что в принципе вот на таких вот движках можно уехать больше, чем на 100 километров при использовании стандартной 500 ватт-часов батареи, да, вот, то есть это 40 вот таких вот аккумуляторов. 100 километров при скорости где-то 20 километров в час это достойный результат, если вы при этом будете чуть-чуть помогать педалям. Значит, если режим включить эко, то есть это 50 процентов помощи педаль, педалями и ограничиться 15 километрами в час, то уехать можно вообще чуть ли там они а пишут не на 200 километров. Вот. Так что посмотрим, что из этого получится. Всем пока!